здравствуйте дорогие друзья добро пожаловать на мой канал сегодня хочу с вами поделиться рецепт яблочного пирога наш рецепт 5 часов, 1 стакан сахар пол стакан подсолнечное масло 2 стакан муки 1 ваниль 1 разохлитель, щепотка соль 4-5 яблочков Сначала взбиваем 5 яиц, добавляем 1 стакан сахара, перемешиваем, добавляем пол стакана подсолнечное масло, щепотка соль. Насыпаем 2 стакана муки, 1 ваниль, 1 разрыхлитель и перемешиваем деревянной ложкой. добавляем яблочки перемешиваем приготовленное тесто вкладываем на противень если яйца будут крупными то будем добавлять еще 1 два столовой ложки муки вкладываем на противень аккуратно тесту ставим в духовку разогреть до 190 градусов впекаем 35-40 минут Наш пирог готов, очень приятный запах. Сейчас будем резать. Пожалуйста, наш пирог готов! Приятного чаепития! Не забудьте подписаться на мой канал!